Всем привет! Сегодня я расскажу, как создать кошелек PRISM на вашем смартфоне на операционной системе Android. Заходим в уже скачанное приложение PRISM Валет. Как его скачать я рассказал вам в предыдущем видео. Нажимаем на три полоски справа вверху. Здесь вы видите всего два варианта. Seen In, что означает вход в уже созданный кошелек, и Registration, это как раз то, что нам нужно для создания нового кошелька. Соответственно, нажимаем на Registration. У вас на экране сразу появляется ваш пароль от кошелька, это 16 слов на английском языке, каждое слово через пробел. Обязательно сделайте фотографию или скриншот данного пароля, а также перепишите его в свой ежедневник. Очень важно, сохраните этот пароль в самое надежное место, потому что взломать ваш кошелек теперь уже никто не сможет. Но при этом вы восстановить пароль от вашего кошелька тоже не сможете. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Итак, вы надежно сохранили ваш пароль. Теперь нажимаем на «Син-ин». Здесь приложение запрашивает ввести пин-код для вашего устройства. Это делается для дополнительной безопасности, чтобы никто посторонний не смог зайти в кошелек с вашего смартфона. Вводим четыре цифры. В моем случае это дата рождения моей тети. Нажимаем на «Ок». Вводим снова эти четыре цифры. Снова нажимаем на «Ок». Поздравляю! Только что вы создали свой кошелек Prism у себя на смартфоне. Кстати, если вы не успели переписать пароль от кошелька, вы можете его посмотреть прямо внутри. Для этого нажимаем на три полоски справа вверху, а затем нажимаем на слово password, которое находится посередине между "Send" и "Exit". Вводим снова пин-код, нажимаем на «Ок» и получаем доступ к своему паролю. Ура! У вас все получилось. Как активировать кошелек Призм, я расскажу вам в следующем видео. Благодарю за внимание и до новых встреч.